Привет всем! Записываю это видео в качестве отзыва на курс Дарьи и Антона «Риэлтор профессии и бизнес». Меня зовут Шамиль, я руководитель службы недвижимости. Первый, самый главный вопрос, на который стоит ответить – это рекомендую ли я этот курс для прохождения? Скажу сразу – нет, не рекомендую никому, кто бы не был готов в течение этого месяца поменьше спать больше заниматься и в конце концов добиться поставленной на курсе цели это миллион прибыли в месяц так что если вам это не нужно и вы не готовы пожертвовать своим сном и временем то наверное не стоит а для всех остальных коротко расскажу мое впечатление от курса Итак, наверное, начну с того, что э, как я попал на этот курс. Я слышал, точнее, уже даже знал об успешной работе союза недвижимого союза застройщиков э, Геленджика. И когда я узнал о том, что э, руководитель, а также организатор этого союза э, готов поделиться теми наработками и своими знаниями в курсе, то тут же сразу принял решение, к тому же стоимость курса была равна одной сделке, поэтому эта сделка была выгодной. Вот, что же я должен сказать, наверное, вкратце стоит сказать о том, как мы работали до того, как я пошел на этот курс и мы запустили эту программу, приблизительно это выглядело так. У нас был свой сайт, сайт-каталог, где мы размещали описание фотографии, объектов. И люди могли смотреть их там, знакомиться, ну и кому нужно было, звонили. Вот, таким образом к нам попадали заявки. Конечно же, немало заявок к нам приходило и с Авито, ЦАН, Яндекс. Это те объекты, те площадки где мы размещали ну соответственно еще и соцсети я думаю наверное у всех так вот где-то в общем все это нам в целом давало порядка 15-20 целевых заявок в месяц вот конечно же нам хотелось еще найти какой-нибудь источник дабы увеличить количество сделок и дабы источник тех клиентов, которых не пришлось бы уговаривать на сделки, не бегать за ними, а действительно они сами интересовались. Вот, Послушав вебинар э -э, Дарьи и Антона, я понял, что у них есть отработанный механизм, который бы позволил получать такого рода заявки и доводить их до сделки. Если в общем сравнить этот механизм с чем-либо То, наверное, первое, что мне в голову приходит Это Когда вы Копаетесь, так скажем, в шахте Добываете в грязной Руде Алмазы или какие-то куски Похожие на алмазы Потом пытаетесь их почистить Понять, а действительно ли это алмаз Потом после этого Отдать их на обработку Чтобы их отшлифовали Придали им вид После этого воткнуть их в оправу. Наверное, вот что-то вроде этого выглядит наша работа. Так вот, у Антона и Дарьи, судя по всему, был механизм, который позволял запустить туда машину, настроить ее правильно, чтобы она сама рылась в груди этой руды, чистила, добывала эти алмазы мыло Передавала их на шлифовку. И дальше уже как бы все по накатанной, по конвейеру должно прийти и превратить этот алмаз в бриллиант. Так вот, эта идея мне, конечно, очень понравилась. И таким образом я и попал на курс. Кстати, надо, наверное, отметить еще, что... Не буду в подробности вдаваться, как и что у нас, как мы... Научились буквально за месяц делать лендинг, то есть то, чему люди учатся гораздо дольше, как его настроить, как его оформить, как подключить его к системе CRM, чтобы заявки напрямую попадали к вам и дальше вы их по конвейеру, так скажем, перемещали. Это довольно много времени займет, если кому-то нужно, связывайтесь со мной, как-то смогу, может быть, объяснить. Но в целом как бы должен сказать, что где-то на восьмой день, а после того, как мы запустили систему, мы начали получать уже заявки. Где-то 2-5 заявок в день. Вот. Конечно, часть из них еще не была целевыми, потому что нашу машину надо было настроить и заточить. Вот. Но так скажу, что где-то процентов на 50-60 на Количество заявок увеличилось. Вот, и еще один такой момент. Наверное, у всех есть такие клиенты, которые в процессе работы, работы с ними каким-то образом отваливаются, уходят. То есть то ли как-то вы не смогли с ними поработать, то ли еще что-то перестают поднимать трубку или еще что-то. В конце концов, я сам увидел, что довольно большое, большая, большая, наверное, часть этих клиентов, так назовем их пропавшие клиенты, вернулись к нам уже через эту систему. И мы повторно с ними отработали, и большинство из них довели такие, до да, сделки. Вот, так что стоит отметить и этот момент. Далее, наверное скажу о том, что уже на курсе мы заключили, открыли четыре сделки, закрыли их, конечно же, но мы запустили их в течение курса. Вот и, наверное, в общем объеме, если говорить уже о сделках, порядка, как я уже и сказал, 50-60 процентов. Добавилось к нашим прежним сделкам Вот, что еще стоит отметить? Ну, наверное, благодарность <смех> Объявлю Дарье, Антону, их команде, Андрею За то, что они, хотя по их вине я и меньше спал И даже скинул, по-моему, килограммчик вот, ну, огромное вам спасибо за то, что вы помогли нам, во-первых, поделились всей этой информацией, во-вторых, помогли ее внедрить, так скажем, запрактиковать, за то, что вы любой, даже, так скажем, вызывающий смех и недоумение других вопросов, все равно отвечали, доводили до понимания. За то, что вы Настояли И Относились, наверное, к Работе каждого из нас Как к своему Как будто бы это Ваш личный бизнес, как будто бы это Ваше личное агентство Доводили все буквально До, авто... до Полной автоматизации Вот Так что большое вам спасибо Если вдруг, опять же, кого-то заинтересует Дополнительная информация, готов поделиться. Пожалуйста, всегда welcome. Звоните, пишите. Всего счастливо!